Сегодня мы с вами приступаем к разбору B-части, к заключительному этапу и не будем медлить, сразу же приступим к B-первому заданию. Установите соответствие между названием органического вещества левый столбец и названием его гомолога правый столбец. Нужно вспомнить следующее, что гомологи это вещества, которые имеют одинаковый качественный, но различный количественный состав. Но схожее строение как результат свойства. Мы должны с вами вспомнить, что вещества, относящиеся к одному гомологическому ряду, будут иметь одинаковый суффикс. То есть, например, все алканы имеют в самом конце названия суффикс -ан, если мы говорим про алкена, суффикс -ен и так далее. Поэтому, самое простое решение данного задания, это найти вещества в правом и левом столбике с одинаковыми суффиксами. Например, пропин, он у меня относится к классу алкины, я ищу в правом столбике такой же суффикс. Вот я нашла бутин, все остальные у меня будут относиться к какому-то другому классу. Соответственно, а у меня будет один. Далее, пентан. Ищу я суффикс «ан», то есть вещества, которые будут относиться к классу алканы. У меня здесь есть два вещества. Как выбрать то самое? Значит, пентан у меня это С5H12. Мне нужно установить формулу 2-метилгексана и 2-метилбутана. Значит, 2-метилгексан, это у меня 6 Атомов углерода, и от второго будет отходить метильная группа. То есть, всего мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, С7. И по формуле всех алканов СНH2n плюс 2. У меня получается H16. То есть этот вариант подходит. Почему не подойдет второй вариант? 2 метилбутан, Значит, в бутании 4 атома углерода, и от второго будет отходить метильная группа. То есть я вижу, что у меня 5 атомов углерода, и формула та же будет С. 5H12, то есть они между собой будут являться изомерами. Мне нужно найти гаммолова, поэтому правильный пункт это В2. Далее, в ацетилен, несмотря что здесь суффикс «ен», да, это у меня название алкина, c 2 h 2 или по-другому «этина». То есть мне нужно опять же найти в таком случае алкин, и это у меня опять же бутин, то есть В1. Напомню, что в правом столбике пункты могут повторяться. И последнее Г, Пентен, суффикс Ян, и я ищу в данном случае бутен. Номер 5. Бензол у меня относится к ароматическим соединениям или веществам ароматического ряда, поэтому сюда не будут подходить. То есть таким образом правильный вариант ответа А1, В2, В1, Г5. В2. Относительная плотность паров вещества А, являющегося сложным эфиром, насыщенным монокарбоновой кислоты и насыщенного одноатомного спирта. То есть я могу записать в общем виде формулы непосредственно э, кислоты и самого одноатомного спирта. Что кислота у меня пусть будет cnh 2 no 2 а спирт cxh 2 Это уже x плюс 2О. И эфир тогда у нас получится следующим. То есть вещество А в общем виде будет СН-1, потому что один углерод у меня пойдет в карбоксильную группу. СОО, CX h 2 x плюс 1. И это у меня вещество А. Причем плотность его по аргону равна 2,55. Что я могу сделать? Я сразу же могу определить малярную массу вот этого вещества, то есть вещества А. Она у меня будет равна 40 малярная масса аргона умножить на плотность 2,55. Получу я 102 грамм на моль. То есть я уже сразу же могу сказать, что у меня э, вещество А имеет 102 грамм на моль и это пункт 2. Далее в результате щелочного гидролиза вещества А в присутствии гидроксида калия образовались вещества В и В. Но пока что мы с вами не знаем, кто у нас будет являться э, спиртом, да, кто у нас будет являться солью карбоновой кислоты, поэтому я в общем виде могу записать, что э, Cn-1 Cx H2X плюс 1 плюс калийо, и у меня получится соответственно Cn-1 CoO калий. Плюс спирт, то есть CxH2x плюс 2O. Причем в молекуле вещества В содержится в полтора раза больше атомов углерода, чем в формульной единице вещества В. Формульные единицы мы можем назвать соли, то есть оставшийся у меня будет спирт. И у меня сказано, что в спирте в полтора раза больше атомов углерода, чем в веществе В. Да, то есть мы это должны себе пометить, что... Cx равно 1,5 умножить на Cn, ну или просто x умножить на 1,5 равно n. При нагревании B с серной кислотой, то есть если я буду нагревать с серной кислотой спирт и температура выше 140 градусов, у меня будет происходить процесс дегидратации, и будет образовываться алкен CnH2, ну тогда уже не H2n, а CxH2x. И это у меня газ Г. После обработки вещества В сначала соляной кислотой, а затем карбонатом магния получено органическое вещество Д. Если я сюда добавлю H-хлор, что у меня получится? У меня получится для начала кислота калий-хлор, затем эта кислота взаимодействует с магнией СО3. Получится следующая соль СН-1СОО дважды магний и это вещество Д. Теперь разбираемся со всеми малярными массами. Значит, что я могу сказать? Раз у меня вот это все непосредственно 102, а мы знаем, что x это 1,5 n, я могу что сделать? Записать в общем виде, что 12 n минус 1 плюс 12 плюс 32 плюс, и тут я х заменяю на 1,5 n. 12. Умножить на полтора n плюс 2. Умножить на полтора n плюс 1. И это у меня будет равно 102. Что я теперь делаю? Раскрываю скобки и с n в одну часть без n в другую. То есть 12 n минус 12 плюс 12 плюс 32 плюс 12 умножить на... 1,5n это у нас 18n плюс 3n плюс 1 и равно 102. Значит, что у меня получается? Вот эти части вообще можно сократить. Значит, 12 плюс 18 и плюс 3. Значит, получается у меня 33n равно 102. Минус тридцать два, минус один, шестьдесят девять. И n отсюда равно двум. Так. Значит, что можно сделать далее? Далее мы с вами... Делаем следующее. Мы определили N, количество атомов. Теперь мы знаем, что в нашей кислоте c 2 h H4O2. Формула вот такая. Да, и это у нас соответствует непосредственно этановой кислоте. Поэтому мы с вами можем определить следующее вещество B. B это у нас спирт, и раз у нас полтора раза больше, то спирт у меня будет непосредственно иметь формулу C3H7OH. Мне можно посчитать его молярную массу. 12 умножить на 3 плюс 7 плюс 16 и плюс 1. И у меня получается 60, то есть для вещества B у меня соответствует циферка 5. Далее, В, мы уже написали формулу карбоновой кислоты, 12 умножить на 2 плюс 4 плюс 16 умножить на 2, 60. Также циферка 5. Следующее вещество Г, это у нас э, непосредственно газ, да, то есть алкен с количеством атомов углерода 3. 12 умножить на 3 плюс 6, 42. Значит, Г это 42 или пункт 6. И Д мы разбираемся с вами в вот с нашим э, магнием, да, солью магния. То есть у меня CH3, COO дважды магний. Значит 60 умножаем на 2, это остаток. Э, хотя сейчас мы с вами пересчитаем. 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 умножить на 2. Все это умножаем на 2 плюс 24, 142. 142 у меня соответствует пункту 1. То есть правильный э, вариант ответа будет А2. В5, В5, Г6, Д1. Далее, В3. Выберите утверждение, верно характеризующее крахмал, так и целлюлозу. Является моносахаридами. Нет, данные вещества относятся к полисахаридам. То есть этот пункт не подходит. B, точнее, второй пункт. При полном гидролизе образуется глюкоза. Да, действительно, и крахмалы, и целлюлоза дают глюкозу при полном гидролизе, так как они состоят из альфа и бета, соответственно, глюкозы. То есть, пункт 2 нам подходит. Третий образуется в результате реакции полимеризации. Здесь нужно быть очень внимательным, потому что мы должны вспомнить, при образовании таких полисахаридов происходит еще и отщепление воды. То есть, реакция будет не просто полимеризация, а поликонденсация. Поэтому этот пункт не подходит, быть нужно очень точно. Используется для производства лавсана? Нет. Пятое. В результате полного окисления кислородом образуются углекислый газ и вода. Да, действительно, здесь, как и в других органических соединениях большинства, образуются СО2 и H2. И имеются, имеют молекулярную формулу С6, 10 u О5N. Да, это общая для них формула, так как они являются производными от глюкозы. Поэтому правильный вариант ответа 2,5,6. Б4 дана схема превращений, в которой каждая реакция, обозначена буквой АГ, для осуществления превращений, выберите 4 реагента из предложенных. Значит, первое, что мы смотрим, мы видим с вами нитробензол. И нам нужно получить э, хлорид фенил аммония. И что нужно сказать? Чаще всего э, используют железо и H-хлор. Но мы здесь видим, что у нас нет железа, а есть. Олова, и есть ртуть. Что из них выбрать? Во-первых, на первом этапе происходит реакция взаимодействия H-хлор с металлом и после этого то есть, будет образовываться избыток водорода, только после этого будет происходить реакция с образованием хлорид аммония Что нам нужно сказать? Ртуть у нас просто так не взаимодействует с H-хлор, соответственно, этот реагент нам не подходит, а подходит пункт 5, то есть А правильный вариант 5. Далее, мне нужно получить анилин, то есть избавиться от H-хлор. В данном случае мне нужно использовать щелочь, чтобы убрать хлор и избыток водорода. И Щелочь мне можно взять под номером 2, Алюминий h трижды не подходит, это у нас гидроксидом фатерны, еще и мало растворим, поэтому этот вариант не будет подходить. Значит, B правильное 2. После этого мне с анилином нужно произвести а, две реакции с образованием а, 2, 4, 6, 3 бром анилина. В результате, что мне нужно взять? Изначально мне нужно взять бром. Бром у меня есть здесь только в одном варианте. Это качественная реакция а на анилин. Выпадает вот осадок. То есть вот Это вещество выпадает в качестве осадка. Качественная реакция. То есть В. 4, ну другого варианта здесь нельзя взять. И что под пунктом Г? Мне нужно перевести в нитрат фениламони. И у меня с НО3 группа есть соль, есть кислота. Какой вариант мне взять? Значит, непосредственно с солями анилин взаимодействовать не будет, если не будет подтверждаться реакция ионного обмена. Как нам пришел? Злюка пришла. Тому. Ну, чего кусаешься? Ну все, дай мне поработать. Значит, возвращаемся к пункту г. Что у нас здесь? Невозможно взять в данном случае нам здесь натрий-НО3, потому что не будет подтверждаться реакционного обмена и газа, ни осадка, ни слабого электролита. Значит, мы можем с вами взять именно разбавленную h внутри. Не можем взять с вами, например, концентрированную, потому что пойдет реакция нейтрования. То есть К, правильный вариант ответа, номер 8. Далее, В5. Выберите утверждение, верно характеризующее серу. Относится к группе элементов под названием галогены? Нет. Галогены это седьмая, а группа сера у нас находится в шестой. Проявляет только окислительные свойства? Нет. Сера может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства, то есть принимать либо отдавать электроны. Встречается в природе в виде простых и сложных веществ. Действительно, серу можно встретить в виде индивидуального вещества, так и в виде соединений. То есть, этот пункт будет верным. Образует только кислород, содержащий кислоты. Нет, можно, ну, самые распространенные H2SO4, H2SO3 и H2S. Вот H2S у нас кислородная кислота, поэтому этот пункт не подходит. Используется при получении резины. Да, действительно, это называется вулканизация. Поэтому там используется сера, и этот пункт будет правильный. И молекулы кристаллической серы построены из замкнутых циклов. Да, часто очень рисуют, что вот с 8 это кристаллическая сера, она образует форму короны. То есть вот такую вот форму. И действительно это замкнутая в цикл сера. То есть правильный вариант ответа 3, 5, 6. Следующее, B6. Установите соответствие между воздействием на равновесную систему и направлением смещения равновесия ну, в данной вот реакции. Что мы здесь с вами видим? Мне нужно вспомнить принцип Лешетелье, что самыми простыми словами, если я буду извне как-то воздействовать на систему, то она будет у меня противодействовать, то есть уменьшать это воздействие. Простыми словами, что будет происходить? Система будет делать все наоборот. Если я хочу повысить температуру, она будет стремиться ее понизить. Если я буду увеличивать концентрацию каких-то веществ, она будет стремиться ее понижать и так далее. Значит, и еще нужно вспомнить, что при повышении давления система стремится к уменьшению объема. Объем мы с вами можем посчитать по коэффициентам газообразных веществ. То есть до у меня два объема, после у меня тоже два объема. Значит, что будет происходить? Понижение давления и повышение давления в данном случае на такую систему никак не оказывают влияния, то есть не смещают потому что объема, у меня равны. То есть А номер три. B. Повышение температуры. Здесь нужно смотреть непосредственно, какой тепловой эффект у прямой и обратной реакции. Прямой, прямая реакция у меня приводит к выделению, то есть плюс Q, значит обратная к поглощению. Если я повышаю температуру, то система наоборот стремится ее понизить, а понижает у меня обратная реакция, поэтому равновесие смещается влево, то есть B2. Далее, отвод продуктов реакции. Отвод, значит, их куда-то будет отводить, убирать, то есть понижаться будет концентрация. Если я понижаю концентрацию каких-то веществ, система стремится их повысить, а повышает в данном случае, то есть образование происходит этих веществ, прямая реакция, то есть э, смещаться равновесие будет вправо. Пункт 1. Далее, введение катализатора. Здесь нужно вспомнить то, что катализатор изменяет, например, скорость реакции, но на смещение равновесия он никак не оказывает воздействия, поэтому пункт 3. И таким образом у меня правильный вариант ответа А3, b 2 В1, Г3. Далее А7. Установите соответствие между парой реагентов и суммарным зарядом частиц, сокращенном ионном уравнении. Все электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Ну вспомним с вами реакции ионного обмена. Напомню то, что вам нужно расписывать только сильные электролиты. Слабые электролиты то есть те вещества, которые выпадают в осадок, те, которые газообразны, например, те, которые, скажем так, нерастворимый я уже приводила пример, то есть э, или вещества слабых кислот, либо это остатки от э, кислых солей, слабых кислот, то есть, например, Hs-, они у нас не расписываются, также не расписываются простые вещества, это очевидно, и не расписываются, например, оксиды, они, являются вообще, не, они вообще не являются электролитами, и что нам нужно сделать здесь, во-первых, провести реакцию, у нас образуется калио H, -OH. уравнять, затем расписываем в виде ионов, а потом еще и сократим, если это возможно. Значит, калий 2о у меня не электролит, я не расписываю, а H2O слабый электролит. Далее, калий у вас у меня сильный электролит. При этом у меня и калий плюс, и и он имеет два своих, э, в качестве э, два иона. И что я здесь вижу? У меня суммарный заряд. Здесь плюс 2, здесь минус 2. Вот это у меня по нулю, условно, потому что это молекулы. То есть общий заряд все равно остается 0 То есть А, пункт 5. Далее, алюминий хлор 3 плюс натрий 3, ПО 4. В результате образуется алюминий ПО 4, который выпадает в осадок, и 3 натрий хлор. Далее, алюминий 3 плюс, плюс 3 хлор минус. Плюс 3 натрий плюс, плюс ПО4, 3 минус. Образуется. Алюминий ПО4 я не расписываю. И плюс 3 натрий плюс, плюс 3 хлор минус сокращается. У меня здесь только натрий плюс и хлор минус. Что у меня происходит? Значит, алюминий ПО4 у меня 0, так как эта молекула. Опять же, плюс 3 минус 3. Общий заряд 0. Б 0. Ой, ну, не 0, а 5. Пункт 5. Теперь В. Hj плюс NH3. Реакция образования NH4j. Что мы здесь будем с вами записывать? H плюс j минус плюс NH3. Газ я не расписываю. И NH4 плюс плюс j минус. Сокращается у меня только j. Значит, водород у меня плюс 1, NH3 0 и NH4 тоже плюс 1. Таким образом, общий заряд у меня плюс 2. Это пункт номер два. Номер 2. И последнее мы с вами запишем взаимодействие H2S и избытка калию H. То есть вот этот избыток калию H у меня показывает следующее, что у меня будет образовываться средняя соль. То есть у меня не будет образовываться кислая соль в присутствии вот H2S, потому что она может образовывать соли двух типов. То есть у меня образуется вода и калий 2S. Уравниваем Значит, перед калию H2 и перед водой двойку. Расписываем. H2S у меня слабый электролит, я его не расписываю, так как это у меня ну, слабый электролит, слабая кислота, в некоторых случаях, например, газ. То есть H2S я переписываю и заряда 0, так как это молекула. Далее, калий OH, две молекулы я расписываю на 2 калий плюс и 2 OH минус. Воду как слабый электролит не расписываю и 2 калий плюс, плюс S2 минус у меня расписывается. Сокращается в данном случае только калий. Что у меня получается? У меня минус 2 здесь и минус 2 здесь. Соответственно, общий заряд у меня минус 4, поэтому я выбираю пункт номер 3, то есть Г3. Таким образом, правильный вариант ответа А5, В5, В2, Г3. В8. Установите соответствие между парой веществ и реагентом, с помощью которого можно обнаружить каждое вещество пары, в реакции протекает Реакции, все реакции протекают в разбавленном водном растворе. Ну и сейчас будем с вами анализировать, что же у нас здесь с вами есть. Значит, литий ОН и кальций хлор-2 ну, достаточно специфическое, я бы так сказала, вещество, что мы здесь с вами увидим. Например, китроксид ион можно определить при помощи NH4, в результате, что у нас будет образовываться литий ОН при взаимодействии. NH4-фтор будет образовать литифтор и NH3 умножить на H2O. И вот это у меня не что иное, как газ аммиак. То есть мы будем чувствовать с вами запах аммиака. Специфическая реакция. И кальций-хлор-2 при взаимодействии с nh 4 втор будет давать осадок кальций-фтор-2. Это качественная реакция на фторит ионы выпадения белого осадка и NH4-хлор. И осталось нам только... Уравнять. То есть для пункта А я выберу номер 5. Далее пункт Б. Аж хлор и с 3 coh То есть у меня здесь не что иное, как кислоты. Кислоты чем, например? Барю H не подходит. Часто барии используется для определения сульфатонов. H2C4 тоже нет. Калия внутри тоже нет, не взаимодействуют э, более слабые кислоты. А вот натрий HCO3. Что здесь будет происходить? А при взаимодействии гидрокарбонатов с кислотами будут образовываться новые соли и H2CO3, которые будут сразу же распадаться на H2 и 2 Мы будем с вами видеть э, пузырьки газа. То же самое будет происходить с или при взаимодействии. С угольной, о, не с угольной, а с уксусной кислотой. То есть здесь угольная кислота или остаток от угольной кислоты, он более слабый, чем две наши представленные кислоты. Соответственно, также будет выделяться газ. То есть для пункта В я выбираю четвертый номер. Далее В. И здесь я вижу уже сульфат ионы, и они мне сразу же должны наталкивать на ионы баре То есть тут у нас что будет происходить? Магний ну 3 Дважды, плюс барий OH дважды. И здесь магний OH дважды, это малорастворимое соединение, то есть будет помутнение раствора. И барий внутри, он у нас 3, дважды растворимый. Далее, калий 2СУ4 вместе с барий аж OH дважды, что будет давать? Будет давать барий СУ4, специфическая реакция, качественная реакция на сульфат он и белый осадок. И образуется 2 калия OH. То есть для В я выберу пункт 1. Далее Г самый последний, калий-3ПО4 и купрум-хлор-2. Что здесь можно непосредственно выбрать? Значит, Выбираю из того, что у меня присутствует. У меня пункте, точнее, в столбике правом, может некоторые варианты повторяться. И здесь единственным вариантом я могу выбрать, опять же, барий аж -OH дважды. Почему? Потому что фосфат-ион, опять же, с ионами бария будет давать осадок. То есть калий аж -OH и барий-3, ПО-4 дважды. Уравняем мы с вами все это. То есть малорастворимое соединение. И непосредственно купрому хлор-2 вместе с баре ОH2 будет давать следующее купром ОH2, да, малорастворимое соединение и баре-хлор-2 то есть такого красивого голубого цвета. Значит, для пункта Г тогда я выберу также циферку 1. И правильным вариантом ответа у меня будет А5, В4, В1 и Г1. В9. Найдите сумму молярных масс, грамм на моль цинк, содержащих веществ В и Д, образовавшихся в результате превращений, протекающих по схеме. Ну, давайте с вами будем записывать уравнение реакции. Цинк хлор-2. При взаимодействии с двумя молями калий что будет происходить? Будет образовываться цинк-ОН дважды, малорастворимое вещество И. Два калий-хлор. То есть нам здесь моли дали для того, чтобы у нас не было избытка калий Дальше не пошел образоваться, например, комплекс, комплексная соль. То есть, вот это у меня вещество А. Далее, это вещество А меня взаимодействует в избытке с избытком раствора литий УА. Что у меня будет образовываться? Будет образовываться комплекс литий 2, цинк О. четырежды. И мне нужно лишь поставить двоечку. То есть это у меня пункт В. Ой, пункт В. Далее мой комплекс, комплексное соединение. У меня взаимодействует с избытком HNO3. Раз избыток, значит у меня и литий будет с NO3 образовывать соль. И цинк тоже будет образовывать соль. Раз у меня избыток, ну и образуется вода. Значит у меня сюда двоечку, сюда четверочку. И получается тогда сюда четверочку то есть вот это у меня вещество В далее цинк НО3 дважды подвергается термическому разложению как и другие нитраты которые стоят в ряду после например там магния и включая медь и после ну скажем так после меди там уже будут другое, другие вещества образовываться у меня образуется цинк О, НО2 и кислород нужно лишь только уравнять 2 2 4 значит вот это у меня пункт Г. и далее цинк о у нас литий о OH. аж и это твердый происходит сплавление при этом будет образовываться соль литий 2 цинк о 2 выделяться вода нужно лишь уравнять то есть вот это у меня пункт d и мне нужно выбрать вещество в и d Соответственно, мы с вами теперь считаем. Значит, 62 умножить 2 плюс 65, это у меня 189. И пункт D это литий 2 плюс 16 на 2 и плюс 65, 111. 111 плюс 189 у меня получается ровно... 300. То есть B9 – 300. И тут мы с вами переходим уже к задачам. B10. К водному раствору сульфата магния плотностью 1,17 на сантиметр кубический массовой долей соли 16%. Объемом 135 сантиметров кубических добавили раствор гидроксида натрия массой 125 грамм с массовой долей щелочью 16%. До полного завершения реакции рассчитайте массовую долю соли в полученном растворе. Значит, что нам нужно с вами сделать? Записать уравнение реакции. Сульфат магния, магний СО4 и взаимодействие у нас только с натрием OH. Образуется у нас магния OH дважды и натрий 2СО4. Причем магния OH дважды малорастворимые соединение. нам это нужно будет учесть. Далее, что у меня есть? У меня есть объем сульфата магния. 135 грамм на сантиметр кубический, плотность 1,17 грамм на сантиметр кубический, массовая доля 16%. Процентов. У щелочи 125 грамм раствор и 16%. процентов. Что я могу найти в каждом из этих растворов? Могу найти для начала, для магния 4 массу раствора. Это 135 я домножу на 1,17. И получится у меня... 157,95 грамм. Тут же я смогу найти массу вещества, в массу раствора на массовую долю. И получу 25,272 грамм. И перехожу я к химическому количеству, так как мне нужно с вами понять, и какое из веществ у меня вдруг это останется в избытке. Значит, малярная масса магний С4 – 120 грамм на моль, поэтому 25,272 я делю на 120, у меня получается 0 целых, и там 2106, но по правилам CT я округляю до 211 моль. Далее я веду расчеты у натрия. Масса раствора уже есть, найду массу вещества 125 умножен на 0,16. Получу... Массу равная 20 грамм. Химическое количество у натрия H это 20 грамм делить на 40 грамм на мол. На малярную массу. Получится у меня 0,5. Так как соотношение у меня 1 к 2, что я могу сделать? Я могу определить, сколько у меня магний с 4 э, прореагирует, точнее... Сколько натрию H у меня пререагирует с С4? То есть если у меня соотношение 1 к 2, то в 2 раза больше мне нужно нашего натрию H. То есть в таком случае я вижу, что натрию H у меня в избытке. И избыточная дельта N, я могу так сказать, 0,5 минус 0,422 равное 0,078 моль. Теперь что же у меня спрашивается, рассчитайте массовую долю соли в полученном растворе, вот что мне нужно будет найти. И теперь мы с вами визуализируем, как нам посчитать массу раствора, я обозначу как два, то есть после реакции. Это масса раствора магний СУ4, то есть мы взяли в какой-то химический стакан, залили, далее мы сюда добавляем натрию А, что и же. Масса раствора на 3 OH, но при этом у нас выпал в осадок магний OH дважды. Нам это нужно учесть, то есть я отнимаю от массы раствора. Таким образом мне нужно понять, сколько же у меня выпало в осадок магний OH дважды. Так, так как соотношение магний СУ4 с у OH дважды один к одному, значит химические количества их равны. Поэтому масса магний OH дважды, которая выпала в осадок 0,211 умножить на 58 грамм на моль, И получим мы свою массу 12,238 грамм, тогда масса раствора 2, я так обозначу, у нас равна, 157,95, это масса раствора магния СО4, плюс 125, это масса раствора натрия УАЖ, и минус 12,238 грамм, это то, что выпало в осадок магния УАЖ дважды. И получается у нас следующее значение, 270,712 на грамм. Э, теперь мы разбираемся с массой натрия 2 СО4. Химическое количество образовалось... 0,211 моль, так, соотношение опять же один к одному. Значит, масса на 3,2 s 4 Я специально другим цветом выделила, чтобы вам было видно. Это 0,211 умножить на 142 грамм на моль. Мы с вами получаем 29,962 грамма. И осталось нам найти массовую долю. Массовая доля я лишнюю уже сотру. Это отношение массы на 32SO4 к массе полученного раствора ну, умножить на 100%. То есть это 29,962 делить на 270,712 тысячных умножить на 100%. И получаем мы с вами... 11, ну там 0,68, но мы с вами округляем до 11%. Правильный вариант ответа 11. B11. Смесь металла и его оксида э, с валентностью 2 массы 33,1 грамм полностью растворили бромоводородной кислоте. В результате этого выделился газ объемом 8,34. Что мы с вами можем сделать сразу же? Записать в общем видео уравнение реакции. То есть металл плюс H-бром. И получается металл-бром-2, так как валентность у нас указана 2. Вот как раз-таки газ, который выделился, это водород. 8,34 дециметра кубических. Я здесь праве поставить 2. Далее металл-О плюс H-бром. У нас образуется металл-бром-2 и вода. Опять же я уравниваю. Масса нашей смеси 33,1 грамм. Значит, в результате этого выделился газ, мы записали, на восстановление такой же смеси был израсходован оксид углерода 2, объемом 4,48. Я могу сказать следующее, что только металл О может взаимодействовать с СО, с восстановлением металла и образованием СО2. И этот объем мне 4,48, то что израсходовали. Вычислите массовую долю оксида металла 2 в исходной смеси. Первое, что я делаю, это перехожу от объемов к химическим количествам и водорода, и СО. 8,34 я делю на 22,4, у меня получается 0,372 моль. То есть желательно все переводить в химические количества. Далее, химическое количество СО, 4,48 делить на 22,4. Ну, по идее должно получаться 0,2, но лучше перепроверить. Да. 0,2 моль. Так как соотношение водорода к металлу один к одному, значит я вправе записать, что химическое количество металла у меня тоже 0,372. И то же самое у меня металл О и СО. Поэтому можно записать, что химическое количество металла О тоже 0,2. А что у меня такое 33,1? Это масса металла плюс масса металл О. Я это могу в общем виде заменить. То есть пусть у меня малярная масса металла равна будет х грамм на море что у меня тогда получится? 0,372х равно, ой, точнее плюс. А, масса металла О это 0,2 умножить на х плюс 16. И все это равно 33,1. Раскрою я скобки. У меня получится 0,2х плюс 3,2. Получится 33,1. Что у меня дальше Получается с х в одну сторону, без х в другую. 0,572х равно 29,9. И х отсюда 52, там, 27 и так далее. Да, то есть мне на самом деле не обязательно определять, что за металл. Можно посмотреть, например, в периодической системе. По-моему, это хром, но посмотрите, как раз в периодической системе. Округляю я все равно до 52. Теперь, как мне найти массовую долю металла О? Массовая доля металл О, это его масса, делить на массу всей смеси. Здесь не обязательно рассчитывать массу отдельно. Что мы с вами можем сделать? Масса металл О. Вот она у нас. Хотя, в принципе, что делать? 0,2 умножить на 52 плюс 16. Правильно? И делить это все на 33,1. Ну и домножим на 100%. 52 плюс 16 это на 68. Я умножу на 0,2 это 13,6. И поделю на 33,1. Домножу на 100%. У меня получается 41,0888 все равно я округлю до 41%. Это и будет нашим ответом. Далее, B12. После полного сгорания органического вещества Х, массой 9,2 грамма в избытке кислорода образовался глиокислый газ объемом 8,96 дециметров кубических и сконденсировалась вода массой 10,8 грамм. Относительная плотность паров вещества Х по гелию равна 11,5. Найдите число атомов в молекуле этого вещества. Ну, для начала мы с вами что записываем? Цех, H у, з плюс кислород. А, пока что мы с вами не знаем, будет у нас там кислород в нашем веществе х или не будет, а, так как кислород, который получается в СО2 и АЖ2О, он может быть как из органического вещества, либо просто из того кислорода, который идет у нас на сгорание. Что мы с вами знаем? Что масса вот у нас 9,2 грамма. Мы э, наличие кислорода поймем по разнице масс нашего вещества и углерода и водорода, которые мы определим. Значит углекислый газ 8,96 литра или дециметра кубические, масса воды 10,8 грамм. Что мы делаем? Переводим в химические количества. 8,96 я делю на 22,4. Получится у меня 0,4 моль. 10,8 я делю на молярную массу 18. У меня получится 0,6 моль. Что я делаю дальше? Я нахожу, во-первых, химическое количество С в СО2. Так как в одной молекуле находится один атом углерода, то и химические количества будут равны. Я могу посчитать массу углерода 0,4 умножить на 12. Это у меня 4,8 грамм. Далее я делаю э, то же самое с водородом. В одной молекуле воды у меня присутствует два атома водорода, соответственно их химическое количество будет в два раза больше и равно 1,2. Тогда масса водорода ну, у меня и получится 1,2 грамма. Суммарно что у меня получается? 4,8 плюс 1,2 равно 6 грамм, а у меня вещество должно быть 9,2. Значит дельта М это и есть масса кислорода, которая у меня присутствует в органическом соединении. Это 9,2 минус 6, то есть получается 3,2 грамма приходится на кислород. И сразу же перевожу в химическое количество. 3,2 делю на 16, по идее у меня должно получиться 0,2 моль. А дальше я делаю соотношение. Для того, чтобы не определить x, y, z, мне нужно соотнести лишь их химические количества. Химическое количество углерода равно 0,4. Химическое количество водорода 1,2. И химическое количество кислорода 0,2. Для того, чтобы получить целые числа, я делю на наименьшее. Наименьшее среди них 0,2. То есть у меня получается 2 к 6 к 1. Или формула С2 к H6O. Для того, чтобы удостовериться, что это та действительно формула, я найду малярную массу. Малярная масса этого вещества 46 грамм на моль. А какая она у меня должна быть? Определить я это могу по плотности. Малярная масса этого вещества X это 11,5 умножить на малярную массу геля. Это тоже будет 46 грамм на моль. То есть я понимаю, что у меня вещество верное, не нужно не там нажать, то есть это та действительно молекулярная формула. И теперь что мне осталось посчитать? Число атомов 2 плюс 6 это 8, еще плюс один атом кислорода это 9. То есть правильный вариант ответа номер 9. Б13. Для получения минерального удобрения порцию фосфорита обработали раствором фосфорной кислоты, в котором массовая доля кислоты 48%. В результате с выходом 90% было получено 110 кг двойного суперфосфата. Определите массу в килограммах использованного при этом раствора фосфорной кислоты. Примесями в фосфорите пренебречь и считайте, что в двойном суперфосфате воды нет. Первая сложность, с которой можете вы можете столкнуться, что такое фосфорит? Фосфорит это у нас не что иное, как фосфат кальция. При взаимодействии с H3PO4 будет образовываться, раз нам сказано, что это двойной супер, суперфосфат, значит кальций H2PO4 дважды. То есть тут мы с вами не забываем повторять тривиальные названия. И а, уравниваем. То есть вот у нас получилось а, такое соотношение. Что я могу сказать, что массовая доля кислоты 48%, выход, но ну я его обычно записываю над стрелочкой 90%, и получено у нас 110 кг. Ну, желательно, конечно, можете не переводить килограммы, так как у нас ответы спрашиваются в килограммах, но тогда не записывайте малярную массу в грамм на моль, пишите килограмм на моль. Я переведу, и получится у меня 110 тысяч грамм. Значит, что я могу в таком случае сделать я могу найти химическое количество моего двойного суперфосфата. 110 тысяч грамм я поделю на малярную массу. Значит, малярная масса у меня равна 234. И при этом я что сделал? У меня есть вот этот выход. То есть я домножил точнее разделю на 0,9, чтобы определить, сколько у меня было изначально. То есть 110 тысяч разделю на 234, разделю на 0,9. Получится у меня химическое количество 522 317 моль. Ну, не пугайтесь, мы потом 5 в килограммы перейдем. Что мы делаем дальше? Значит, Мы можем в таком случае найти массу вещества H3PO4. Но при этом, что я вижу, у меня соотношение их 4 к 3. Если 522,317 тысячных моль у меня кальций H2 p 4 дважды, то для того, чтобы посчитать химическое количество ортофосфорной кислоты, мне нужно домножить на 4 и разделить на 2, так как соотношение их 4 к 3. Значит, тогда химическое количество 600 девяносто шесть целых четыреста двадцать три моль и массу вещества я тогда смогу найти, домножив на девяносто восемь грамм на моль, получу я при этом шестьсот так шестьдесят восемь целых двести сорок девять точнее шестьдесят восемь тысяч двести сорок девять целых четыреста пятьдесят четыре Тогда масса раствора, я должна это значение большое разделить на массовую долю 0,48. И ну, давайте я сразу же, то есть у меня ответ как бы должен быть в граммах, я сразу же это разделю на 1000, чтобы получить килограмм. И получится у меня 142,186 килограмма. Либо, если я округляю до целого числа, 142. 14. В результате сгорания водорода в кислороде выделяется 429 килоджоулей теплоты. H2 плюс ом получается H2O. И у нас плюс вот, при каком-то неизвестном химическом количестве выделяется 429 кДж теплоты. И остался непрорегивший кислород объемом 7,84 дециметра кубических Известно, что при сгорании водорода химическим количеством 1 моль. Выделяется 286 килоджоулей теплоты. Рассчитайте объемную долю, то есть фи кислорода в исходной газовой смеси. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно определить э, суммарное химическое количество кислорода, которое было или которое состоит из того, который вступил в химическую реакцию с водородом, и то, что у нас осталось. Значит, что можно сделать? У нас есть соотношение, что 1 моль водорода дает 286 кг теплоты, а у нас при каком-то х моль водороде выделяется 429. То есть мы сейчас с вами сможем определить, а сколько уже у нас было взято изначально вот этого водорода. То есть 429 я делю на 286 и получается у меня полтора моль. Так как 1,5 моль это у меня химическое количество водорода, соотношение водорода и кислорода 2 к 1, то мне нужно в 2 раза меньше взять химическое количество кислорода. И я сделаю так, то есть химическое количество кислорода, я запишу реакцию, то есть то, что взаимодействовало. Полтора разделю на 2. У меня получится 0,75 моль. Можно сразу же перейти к объему. То есть объем либо сделать наоборот, химическое количество кислорода, которое еще осталось, перевести а, в, точнее, объем, который остался, перевести в химическое количество, то есть О2 избыточная 7,84 разделить на 22,4, почему можно не переходить к объему, потому что у вас уже химическое количество водорода есть, а объемная доля ее можно считать также и по химическому количеству, почему, потому что объем это химическое количество домножить на малярный объем, малярный объем величина постоянная, ей можно ну, то есть в одном случае вы умножите на 22,4, в другом случае поделите. Поэтому объем зависит только от химического количества, то есть прямо пропорциональная зависимость. То есть что я могу сказать? Суммарное химическое количество кислорода это 0,75 плюс 0,35. То, что прореагировало и то, что осталось в избытке. 1 и 1 моль. Теперь что такое объемная доля? Это отношение химического количества кислорода к суммарному химическому количеству кислорода плюс водорода, то есть к химическому количеству смеси. Что тогда получится? 1,1 разделить на 1,1 плюс 1,5. Также нам нужно найти это в процентах, поэтому у нас получается, то есть я умножаю на 100% 42 там, и 308 но округляю я до 42. П15. В смеси озона и кислорода на 4 молекулы кислорода приходится 1 молекула озона, то есть 4 О2 приходится 1 О3. Вычислите, какой объем угарного газа. СО можно полностью, полностью окислить данной смесью объемом 120 дм кубических. то есть вот это у меня 120 дм кубических, и окислить можно только кислородом, то есть с образованием СО2. Но нужно не забывать следующее, что вот этот кислород, который будет окислять, это кислород из смеси плюс тот кислород, который мы с вами получим из озона, то есть озон будет давать кислород в полторакратном объеме. Как там можно это все, ну скажем так, вычислить? А, непосредственно у нас имеется следующее. У нас есть смесь 120 метров кубических. Мы с вами знаем соотношение 4 к 1. Мы можем найти с вами фи объемную долю, например, кислорода. Это химическое количество кислорода или количество делить на общую, То есть 4 плюс 1 равно 5. И что мы с вами получим? Что объемная доля кислорода, 0,8%. Тогда объемная доля озона 0,2. Мы с вами в таком случае можем найти объем непосредственно кислорода, который есть в смеси, то есть 0,8 умножить на 120, 96 дециметров кубических и объем от 3 Тогда у нас получается 120 минус 96, 24 дециметра кубических. Вот это у нас один кислород, он будет входить в состав смеси. Тот, который в О3, он будет преобразовываться в кислород в полторакратном объеме. Тогда объем кислорода, который получился при разложении озона, 36 дециметров кубических. Таким образом, суммарное количество объема кислорода 96 плюс 36 и равно 132 дециметрам кубическим. Нам не обязательно переходить к химическому количеству, а можно прямо посчитать по объему. То есть соотношение кислорода всего, то есть тот, который был в смеси, и тот, который образовался в результате разложения озона 132, соотносится к co 2 как 2 к 1. То есть нам нужно в два раза больше CO, чем у нас кислорода. Поэтому объем это 264 дециметра кубический. Это и будет нашим ответом. И последняя задача B16. Для получения раствора с необходимой массовой долей северной кислоты, имеющейся в лаборатории, раствор H2SO4 объемом 6 дециметров кубических разбавили водой. Значение pH увеличилось на 2 единицы и стало равным 3. То есть pH условно 1 у нас было 1, то есть раз стало 3, на 2 увеличилось, то есть изначально было 1, а потом у нас pH стало равное 3. Затем в раствор поместили пластинку, состоящую из алюминия и серебра. После полного завершения реакции масса пластинки, то есть ΔM пластинки, уменьшилась на 2,7 грамма. Найдите массу в граммах неизрасходованной кислоты. Что нам нужно с вами, во-первых, разобраться в этой задаче? У нас есть pH. Да? pH это у нас минус десятичный логарифм от концентрации протонов водорода. И э, почему изменилась pH? Потому что мы увеличили э, количество воды, то есть разбавили. Но что мы с вами можем сказать? Если у нас есть концентрация, это химическое количество делить на объем. И здесь химическое количество именно растворенного вещества. Сколько бы мы ни растворяли этот, скажем так, или не добавляли дополнительно воды, химическое количество нашего вещества не уменьшится. Концентрация изменяется за счет объема, то есть он увеличивается, либо уменьшается. В данном случае у нас увеличивается, поэтому и PH будет расти. Но химическое количество вещества останется неизменным. То есть считаем мы по PH первой, та, которая была изначально. Вам дано вот это стало равным 3, а изменилось на 2 единицы, что вы пришли изначально что было pH равное единице и что мы с вами можем тогда сказать для того чтобы определить концентрацию протонного водорода что мы с вами должны сделать мы возвести должны 10 в степень минус pH то есть в данном случае концентрация у нас была 0,1 моль на дециметр кубический теперь как правильно определить химическое количество H2SO4? H2SO4 у нас растворе диссоциирует на 2H+, плюс с минус. Если химический или концентрация можно заменить на М большую, да? 0,1 моль на литр, то в два раза меньше будет концентрация нашей серной кислоты. 0,05 моль на литр. Дальше, что мы с вами можем сделать? А мы с вами даже дальше можем перейти к химическому количеству. Значит, химическое количество из формулы с концентрацией это концентрация умножить на объем. То есть 0,05 Моль на дециметр кубический умножить на 6 дециметров кубических. Мы с вами получим 0,3 моль. Это химическое количество кислоты. Раз у нас, скажем так, разбавили объем, да, то есть у нас получ... разбавили серную кислоту, то есть у нас получилась разбавленная серная кислота, и она может реагировать только с алюминием. При этом будет образовываться алюминий 2 SO4 трижды и выделяться водород. Нам нужно уравнять. То есть э, с серебром эта, скажем так, реакция не идет. И что значит уменьшилось на 2,7 грамма? Это значит, что 2,7 грамма алюминия провзаимодействовало с этой кислотой. Что мне нужно сделать? Найти химическое количество прореагировавшего алюминия. То есть у меня 0,1 моль. Если 0,1 моль алюминия реагирует, х ну, э, химического количества H2SO4 реагирует, раз соотношение 2 к 3, то я найду х. Это 0,1 умножить на 3 разделить на 2. У меня получается 0,15 моль. Теперь разбираемся с следующим. Было 0,3 моль, 0,15 прореагировало. Дельта N 2 so 4 то есть то, что осталось 0,3 минус 0,15, ну и также остается 0,15 моль. И нам осталось, найдите массу неизрасходованной кислоты. Масса H2SO4 равна 0,15 умножить на 98 грамм на моль. И получаем мы с вами... 14,7 грамм или округляем до 15 грамм. Таким образом, мы с вами прорешали всю оставшуюся б часть репетиционного тестирования по химии, которая проходила в пунктах тестирования. Дальше я хочу вас порадовать различными видео, которые будут содержать как решение задач, так и теорию, ну и подробный, скажем так, план или календарь, Выхода видео смотрите в моем инстаграме. Если у вас есть какие-то замечания, пожелания, предложения, благодарности, пишите либо в комментариях, либо в личных сообщениях в моем инстаграме. Всем спасибо, пока!